Распространение критического мышления – сложная задача, но она становится еще сложнее, когда знаменитые люди – артисты, музыканты, политики – активно этому противодействуют и пропагандируют невежество. Известный рэпер Баста посетил свою родную школу, и сегодня, в первый день учебного года, этот ролик гуляет по интернету. Но мы были очень разочарованы, увидев, что вместо того, чтобы популяризовать науку, Баста занимается противодействием ей. Прямо на камеру он спорит с учителями о теории эволюции. Говорит о том, что это всего лишь теория, и что нет доказательств эволюционного происхождения человека. Ступал спор до сих пор, ступаю. Не принимайте такие, что я эффект эволюции. Это А теория, как теория, может быть доказана? А как теория может быть доказана? Теория не может быть доказана. Теория она выдвигается как теория, как одна из теорий, как в принципе. Теория А теория как как она доказана? Нету нету последней цепи превращения из обезьяны в человека. А мы естественно легко сказать, что не нам кажется, что подобные безграмотные заявления знаменитостей поощрять не стоит, а также что им самим, знаменитостям, стоит испытывать большее чувство ответственности перед своей аудиторией, тем более, когда она состоит в основном из молодежи.